Ночная версия крема из матирующей серии позволяет использовать это средство не только на лицо, но и наносить его на зону вокруг глаз. Формула гипоаллергенная, содержит в составе базовые масла, которые не являются комедогенами, и поэтому данный продукт также максимально эффективно подойдет для жирной комбинированной кожи. Средство содержит помимо матирующего комплекса гиалуроновой сферы, которая... Максимально увлажняет кожу и на утро ваше лицо выглядит очень гладким и отдохнувшим. Хочется отметить, что вопреки убеждению многих, жирную кожу обязательно нужно увлажнять, так же, как и комбинированную, потому что избыточное выделение себума – это следствие того, что ей недостаточно воды, а иногда и масел, потому что именно дефицит ненасыщенных жирных кислот провоцирует экстравыделение себума и впоследствии, возможно, даже появление некоторых воспалений. Поэтому подобную линейку как в дневном, так и в вечернем уходе максимально эффективно будет водить. и на Надеется на длительный, пролонгированный результат.